Здравствуйте, это программа про политику, я Сергей Толмачев и наш гость Егор Фролов. Здравствуйте, Егор. Добрый день. Кстати, вот Егор председатель, не председатель, координатор, координатор да? да, координатор Федерации автовладельцев России. И сегодня мы говорим о пробках, о парковках и вот о всем таком. Первый вопрос я хотел бы спросить все-таки о платных парковках, о mm -hmm. злополучных, да, которые вот у нас вроде начали уже функционировать в городе Красноярске и даже говорят, что они начали приносить доход в городской бюджет города Красноярска. Скажите, какой этот доход, знаете ли вы об этом, и насколько это вообще полезное с вашей точки зрения или бесполезное начинание? Ну на самом деле дохода никакого по сегодняшний момент нету. То, что говорят, увеличилось именно ну, прибыток денег в? Компанию инфоком. Почему uh -huh. говорю в компанию инфоком? Потому что ну, у нас всех ходят в заблуждение, когда говорят, что сейчас есть специальный спецсчет, куда все uh -huh. деньги, абсолютно uh -huh. якобы все деньги поступают э, с парковок именно туда. Но мало кто об этом говорит, что в администрацию города, в бюджет города всего лишь 13% поступает. в связи с этим. Мы с вами прекрасно понимаем, что даже если они э, за год там, соберут и 100 миллионов рублей, ну. В город всего 13 поступят, и при этом, при всем, те затраты, которые на сегодняшний момент город несет, они ну, несоизмеримы а, с тем, что ну, на сегодняшний момент происходит. <связывая> Плюс, <связывая> если мы говорим вообще о парковках и плате за них, мы, как Федерация Осталдейских, считаем, что на сегодняшний момент вообще нецелесообразно вводить платные парковки, ведь в городе у нас пробки-то возникают. Не из-за того, что как-то кто-то неправильно чего? пропарковался, а из-за того, что мы не можем выехать из центра города. Угу. У нас э, все дороги ведут в центр города. Да. Э, центральная часть города у нас является транзитом. Э, утром мы прекрасно видим, что все не могут выехать из центра, потому что, ну, к примеру, там улица Сурикова по направлению в сторону Игарской угу, у нас угу. сужается до одной полосы. Если мы говорим про коммунальный мост, он у нас разбит и, скорее всего, в, в этом даже году его не будут ремонтировать. Хотя нам обещали, что при запуске четвертого моста начнут ремонтировать коммунальный мост, но там даже до сих пор сметной документации не изготовлена. Uh -huh, uh -huh. Мы говорим, что Каплова постоянно стоит и туда и невозможно просто проехать, невозможно. Все-таки, вот смотрите, сторонники введения платных парковок в центре, да, uh -huh. они говорят, что, здесь главное не доход даже бюджета города Красноярска. Uh -huh а то, что люди перестанут ездить в центр города, uh -huh. ну потому что им будет негде припарковаться, или это будет дополнительная нагрузка на их кошелек, и таким образом, говорят сторонники вот uh -huh. этой идеи, центр города разгрузится. Как вы относитесь к этому утверждению? Uh -huh. Ну, вообще, это тоже неправильное утверждение. Дело в том, что, как еще раз повторюсь, центральная часть города – это транзит. Uh -huh. Через него проезжают те, кто практически в нем и не работают. Uh -huh. Кто с правого берега переезжает в центральную часть города для того, чтобы попасть, даже в сторону э, северо-западного либо в северный uh -huh. либо на взлетку. и затормаживание как раз происходит из-за проезжих частей а не из-за того чтобы кто-то кто -то как попало припарковался ведь да? э, и, по правилам дорожного движения независимо от знака 3.27, uh -huh. э, который сейчас должен быть оборудован табличкой эвакуации автомобилей если э, автовладельцы паркуются неправильно вторым рядом это в любом случае эвакуация почему до введения платных парковок э, сотрудники гибдд этим не занимались Департамент транспорта главе города всегда приводит цифры о том, что город поехал. Но поехал-то он не из-за того, что сделали платные парковки. Из-за Из-за а из того, что сделали выделенные линии для общественного транспорта. И на сегодняшний момент туда простой автовладелец не имеет права заехать. Угу. А, то есть там возможен переезд выделенной полосы, только если вы перестраиваетесь на перекрестке. Угу. Вот и угу. все. А, не создавая платных парковок, создать а, выделенные линии, для общественного транспорта можно было и раньше сделать, да, и потом главе города говорить о том, что весь транспорт поехал. Но это в какой-то степени лукавство и приведение примеров совсем не в степень платных или неплатных парковок. А что касаемо, когда администрация города говорит о том, что мы не с целью какой-то прибыли, но это тоже лукавство, стоило бы администрации города в сегодняшний момент, когда кризис, да, вкладывать деньги в то, что не принесет прибыли. Все но абсолютно. вкладывают же деньги частный инвестор, в инфоком, насколько а, Город в прошлом году потратил 2 миллиона рублей для того, чтобы создать платные парковки в части дорожного знака, mm -hmm. информации mm -hmm. и разметки. А, сейчас город опять вкладывается деньгами, но только вкладывается для того, чтобы привлечь к ответственности. Это ад работа административных комиссий, это mm -hmm. пересылка почты в ГИБДД для установления личности водителя прием обратных конвертов от ГИБДД, когда устанавливается mm -hmm. личность mm -hmm. водителей, затем э, пересылание самому владельцу автомобиля, установление виновности, то есть то, что хозяин автомобиля, это не значит, что он виновный. Ну, то есть мы затеяли некий бизнес, да, некоторую дополнительную нагрузку город на себя взял, да. при этом как бы основная проблема не решается. А что тогда с вашей точки зрения нужно делать для того, чтобы город все-таки поехал, чтобы проблема пробок стала меньше? Мы были с председателем Федерации автовладельцев Павловым с добром у главы города на личном приеме предлагали все-таки не тратить на сегодняшний момент деньги впустую, это закрытие парковочных карманов, да, как мы uh -huh, uh -huh. в начале года. Мы все-таки предлагали пригласить специалистов, причем иностранных, с опытом. Павел Стабров туда приводил пример специалиста, губернатора города Богаты, uh -huh. где губернатор, после того, как он пришел к власти, он за год решил проблему с пробок, не строим многоуровневых развязок, ничего. И если вы сейчас посмотрите, население там, по-моему, около 10 миллионов. Uh -huh, uh -huh. И если пригласить нам таких же специалистов за границей, один раз потратиться э, и понять, нужны ли вообще ли платные парковки в центре города, uh -huh. и в чем проблема, может быть, и речь бы вообще бы не пошла о создании платных парковок. Ведь у нас даже около муниципально значимых э, учреждения отсутствуют парковки Вот уже четвертый год подряд администрации города говорю об отсутствии парковки у Володецкой поликлиники на перекрестке венбаума uh -huh. Морковского. Молодые мамы приезжают, остают, оставляют свой автомобиль на дороге, пешком по проезжей части идут uh -huh. до перекрестка для того, чтобы попасть в лечебное учреждение. Uh -huh. Ну вот как-то нас... Как ну враг... а все-таки какой вы видите механизм? Ну вот, приоритет общественного транспорта. Ведь мы же понимаем, что в Красноярске там 420 450 тысяч автомобилей да? то есть мы там второе место занимаем среди городов по количеству автомобилей на душу населения uh -huh. то есть как все-таки решить проблему плюс к тому, к тому что пробки да они же ведь и загр... загрязняют окружающую среду да то есть они вышли на первое место по уровню загрязнения. Все-таки какой механизм был бы с вашей точки зрения наиболее оптимальным? Специалистов пригласить, это понятно. Но вот что могут нам предложить эти специалисты? Специалисты в любом случае просчитали бы потоки, заинтересованность автомобилей в какую степени следует ехать, просмотрели бы вообще общественный транспорт, вы правильно задели вопрос о том, что действительно у нас же страдает общественный транспорт. Вы посмотрите, вчера новость была о том, что кондукторы у нас с туберкулезом открытой фазы работали на маршрутах, сбивают людей, давят на автобусах. Ну, по нашему мнению, что надо в первую очередь ужесточить контроль за общественным транспортом, создать его комфортным для того, чтобы Пешеходы пользовались им на сегодняшний момент. Пешеходы и автомобилисты, да, чтобы да, пересаживались и, личных автомобилей. Что нельзя. была да, заинтересованность. На сегодняшний момент люди, едущие в общественном транспорте, как селедки с утра, каждый сто процентов мечтает о том, чтобы взять кредит, купить автомобиль. Он лучше будет сидеть в пробке, но он будет сидеть в автомобиле в тепле и ему не будет хамить кондуктор. Он не будет опасаться, что он будет выходить из автомобиля, автомобиль поедет, переедет его насмерть. Ну, то есть, э, все-таки вы считаете, что пока автома, автолюбители не готовы пересаживаться на общественный транспорт? Ну, вот вы как председатель, как координатор движения федерального. Э, сейчас не соберутся пересаживаться на общественный транспорт. Плюс э, вот как раз та энергетика, которая, я говорю, сейчас творится в общественном транспорте. Каждый сейчас э, пешеход, который передвигается на общественном транспорте, меч, мечтает о личном автомобиле. Uh -huh. Надо в первую очередь как раз сделать комфортный доступный общественный транспорт, доступный в части того, что для того, чтобы дойти до автобусной остановки, еще надо преодолеть много препятствий, пройти по темноте с опасностью и тому подобное. Вот пока не уйдет вот это вот влияние из общественного транспорта то есть желание самих пассажиров пересесть на личный транспорт никто не будет садиться на, этот личный, на общественный транспорт все будут ездить только на личном транспорте ну и плюс вот эти вот картинки, которые нам всегда приводят вот занимает площадь дороги, да, там да, да. автобус вот автомобилисты вот велосипедисты вы видели картинку, там, где приводят пример велосипедистов да, и мотоциклистов? Видел, видел. Они все стоят в одной э, полосе движения, uh -huh. э, а по правилам дорожного движения э, они должны стоять друг за другом. Если uh -huh. мы разместим эту картинку по правилам дорожного движения, то мотоциклисты они больше ну, Давайте будем вообще говорить, что занимаются. велосипедисты там на протяжении Пяти или шести месяцев в городе Красноярске, это вообще просто смешно. Конечно. В горнолыжных костюмах, в скафандрах каких-то против холода. Я хоть и уважаю велосипедистов, я вот в последнее время вижу у администрации города. Я готов Покусь. ездить я на велосипеде ну, с мая месяца хотя бы с конца, да, я даже до уч... середины сентября. Участвовал mm -hmm. в одной из акций, э, пересяд на велосипед, клеил на свой автомобиль, ну велосипед не выиграл но езжу да все таки все равно мы с вами приходим к мысли правильно ли я вас понял что в первую очередь нужно сделать комфортным доступным и качественным общественный транспорт а потом уже оказывать давление на автомобилистов чтобы они там... а, ну это должно быть в комплексе потому что вот, мне не нравятся вопросы да когда а, говорят о пробке чиновники говорят вот мы там вот прочитали книжки такие умные и на самом деле есть такое мнение о том, что вот, строя развязку в одном месте через 600 метров, пробка, ну то есть с одного места на 600 метров uh -huh, пробка uh -huh. передвинется дальше. Вот мы как раз не согласны с таким мнением по причине того, что надо ко всем вопросам подходить комплексно. Uh -huh. Если мы делаем развязку в одном месте, мы прекрасно уже должны проанализировать, что эта пробка передвинется дальше, узнать причину, почему она передвинется, и только комплексно подойдя к этому вопросу, мы сможем решить проблему пробки на этом промежутке всем промежутке участка дороги они а на как приводят в умных каких-то там книжках что пробка переменится на 600 метров и вот как раз подходить надо комплексно и к общественному транспорту и к дорожным развязкам и э, пересчетом направлений куда все-таки автомобили ездят то есть но ну, это уже должен делать специалистов у нас согласен таких нет. согласен ну вот на этой прекрасной ноте я предлагаю закончить нашу передачу. Действительно подходить ко всему нужно комплексно. И, да, и общественный транспорт нужно развивать, и развязки строить, и мосты продолжать строить да. для города Красноярска это важно. И делать так, чтобы люди там постепенно пересаживались на общественный транспорт, то есть делать его более привлекательным. Ну и не было желания у пассажиров пересесть на личный транспорт, чтобы они чувствовали себя комфортно. Чтобы они чувствовали себя комфортно, уютно там и им нравилось ездить на общественном транспорте. С вами была программа про политику. Я Сергей Толмачев и наш гость, координатор движения Федерации автовладельцев России Егор Фролов.